Я онколог. И, конечно же, я считаю, что катастрофично то, что сейчас происходит. То, что девочки многие приходят и рассказывают, что вот у меня эрозия махровая во всю шейку. И ей говорят, что ну, вот вы родите, и у вас все заживет. Ну это вообще. Тогда пускай и, например, язву желудка, в принципе, эрозия, что это язва, то пусть также и а, язву желудка наблюдают. Но однако же они ее лечат, а язву шейки матки ее не лечат. Я категорически не согласна, я считаю, что это нужно лечить обязательно, даже при нормальной цитологии. А, ну как, при нормальной цитологии? Не может быть нормальной цитологии при такой эрозии. Она все равно должна быть с пролиферацией и так далее. Подобное. Методы лечения в нашей клинике мы используем аппарат сургидрон для, и для взятия биопсии, для того, чтобы диагностировать, нет ли там какого-то плохого процесса. Да? Имею в виду рак, шейки, матки, и для лечения эрозии. Он очень нежный, потому что петля, которая это выполняется, она гораздо тоньше, чем электроконизатор. То есть электроконизатор там толстая петля и ожог достаточно грубый и глубокий, а при использовании петли сургидрона, оно она более нежная и такая тонкий струп получается, поэтому симпатичнее это все выглядит и более правильно. Также мы его используем при удалении папилломатоза вульвы, это когда на вульве растут папилломки, которые нужно срезать. Мы используем его. Липоплакие дисплазии то же самое. Да, дисплазия до второй стадии, до дисплазии 2 мы можем выполнять это с сургидроном. Но если это дисплазия 3 или КНС, то это должен быть нож, то есть скальпель, потому что при использовании сургидрона обжигается часть струпа, которую мы удаляем гистологом, и тогда мы не можем понять, насколько глубина инвазии опухоли, поэтому до 2 до дисплазии 2, лейкоплаке, дисплазия 1, дисплазия 2, ЦИН1, ЦИН2 мы можем лечить сургидроном. При деформации после родовой, при клювовидной деформации шейки матки, мы используем, ну, есть метод лечения, это пластика шейки матки. Она комбинированная на самом деле. То есть это мы можем использовать и сургидрон, мы можем использовать и обычный нож, но все равно мы формируем шейку для того, чтобы она выглядела нормально, чтобы она не провисала, чтобы губа там, ее никуда не деформировалась. Мы ее сшиваем, то есть можем использовать сургидрон.